Доброго времени суток, мои дорогие, любимые подписчики и гости канала Истина Таро. С вами снова я, Катерина. Сегодня я проведу обряд на очищение души, на открытие новых дорог, избавление от проблем, снятие с глаза и порчи. Этот обряд успокоит вашу душу, даст спокойствие и уверенность в себе, Спасет от уныния, которое является самым страшным и опаснейших из грехов. Данный обряд следует слушать неоднократно. Лучше, если это будет целый цикл в течение нескольких дней, а то и недель. Утреннее и вечернее прослушивание они не просто очистят вас от негатива, но и дадут вам уверенность в себе. Но также прошу обращать внимание на историю своего рода, так как проблемы и страдания некоторых людей, они идут по родовой линии, которую нужно чистить, то есть это может переходить из поколения в поколение. Но все же, как бы, если вы заметили какие-либо проблемы у вас, это могут быть проблемы по работе, либо проблемы со здоровьем, либо же проблемы с вашей второй половиной, если вы не можете найти какой-то компромисс, или ваши отношения закончились, или находятся на паузе, либо же некоторые не могут опрести свою вторую половинку, то как бы данный обряд, заговор, он вам поможет. Просто вот слушайте его, как только у вас будет свободная минута. Слушайте от начала до конца, потому что данное видео заряжено с первой секунды, и положительный результат вы обязательно увидите в скором времени. Итак, переходим к обряду заговора. Я читаю его для вас. Вы, пожалуйста, слушайте внимательно и по возможности проговаривайте вместе его со мной. Либо же, если у вас нет возможности проговаривать, просто слушайте. Так начнем. Господь всемогущий, на тебя и волю твою уповаю. Приключилась со мной рабом грешным, Ваше имя. Беда. Дьявольские проявления не дают душе моей успокоиться. Благослови, Господи, не держать зла на недругов своих и со смирением принимать все трудности с честью и твоей помощью находить выход из них зажги в душе моей свет чтобы чернота ее затмевающая не возымела действий господи иисусе помоги мне рабу грешному ваше имя избежать зависти людской негатива в мою сторону и не дай мне вершить свой суд самовольный над грешниками. Греховные мысли уводят меня от веры и не дают вести жизнь праведную. Избавь меня от зависти помыслов нечистых. Воздай Боже, обидчикам моим, но избавь их от страданий, ибо действовали они не по своей воле, а по наущению дьявольскому. Верую в Господа всемогущего, верую в помыслы Его и деяния. Оставляю свою судьбу в Его руках, снимаю с себя. Негатив с Божьей помощью и поддержкой. Господи Иисусе Христе, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Да воскреснет Бог и расточаться врази Его!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 пречестный и животворящий кресте Господин, Прогоняли бесы силу на Тебе, пропятого Господа нашего Иисуса Христа, в отшедшего и поправшего силу дьяволю, даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостада. Огради меня, Господи! силою честного и животворящего Твоего Креста и сохранимя от всякого зла, веру во единого Бога, Отца, Вседержателя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, единородного, и же от Отца рожденного, прежде всех век. Цвет от Света, Бога, истина от Бога истина, рождена, не сотворена, единосущна, Отцу имя вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии, Девы. И в Духа Святого, Господа Жировотворящего, Иже от Отца Исходящего, Иже с Отцом и Сыном, Поклоняемо и славимо, Глаголившего пророки, на Святую соборную и апостольскую церковь, Исповедую еднокрещение, Восставление грехов, чаю, воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Пожалуйста, прослушивайте данный заговор, заговор, обряд с чистой душой, и у вас обязательно все получится. Итак, дорогие мои, если вам интересны мои заговоры, обряды расклады ставьте пожалуйста лайки подписывайтесь на мой канал нажимайте на колокольчик также я напоминаю вам о том что вы можете заказать персональный таро расклад обратившись ко мне в Viber с любой точки мира напишите мне я вам обязательно отвечу помогу сделаю любой обряд который вам нужен помогу решить ваши жизненные проблемы и просто вас вам помогу найти свой путь если же кто-то чувствует о том, что у вас есть какие-то родовые проблемы, либо это проклятие, пожалуйста, пишите, я помогу вам с этим справиться. Итак, с вами была я, Катерина Таро. Пока-пока!